Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, мы продолжаем с вами проходить Вора Золотое издание Итак, э, мы с вами э, продолжаем поиски так, я заберу. Продолжаем поиски э, талисмана земли Мы, собственно, закончили с вами в башне, в башне земли Вот, башни воды мы посмотрели, взяли ключ как раз от башни земли и вот теперь мы в ней Фу, так, окей, а -а -а, давайте посмотрим, что здесь за этой дверью. В смысле? А -а -а. Так, допустим. Допустим, в башне земли мы еще находимся. Придор какой-то. Так, а, дубинку сразу выбрать. А, здесь тупик. Здесь тупик. Я, короче, предлагаю как? Обойти все башни. Будьте мать. Нужно было потушить. А второй не заметил. Нормально так. Окей, я предлагаю что сделать? Я предлагаю э, башни, короче, осмотреть. Ну, если получится, да, все башни осмотрения а потом уже э, взяться за башню магов. Ну, за крепость магов. Че, пускай здесь лежат? Они настолько слепые, что. Нифига, короче. Даже не увидели. А, это центральная башня. Ебте, мать. Нет Идем, короче, тогда в этот Обратно В башню земли Мы там еще не все смотрели Вот, а, предлагаю обойти все башни, короче И потом а, С вами Уже в крепость а, Этих магов Отправиться Вот Так, где-то была здесь, короче, лестница наверх Окей, вот Так, здесь, здесь ходит, да? Тихо-тихо-тихо-тихо Откуда, отлично Так-так-так-так-так-так-так-так-так так так так то они какие-то сеглухие, слепые Да? Так, куда в тебя давай Давай вот здесь а он здесь как раз чувак лежит и ты к нему иди окей так влево вправо еще кто то есть <связывается> Чё, <связывается> идёт, идёт, идёт. А -а -а, спрятаться надо Куда он пойдет Где он развернулся, что ли, обратно? Куда-то сюда пошел. Нормально, стол прям так и стоит. А, этих маховых стрел что-то навалом просто дают. Так, е. Сон ли это? Или как он там говорит? Да. Так, ключей у тебя никаких нет. Да подними ты его, Гаррет, ну. Так, отлично. Так, ходов чё-то. Смотри, прям столик. И наверх, погоди, а там еще же может быть какой-нибудь проход есть где-нибудь. Я как-то так пробежал вообще Так, вот здесь я был, здесь я был Ага, так вот оттуда я шел, короче, там лестница И вот так сейчас Если это по кругу, то по кругу пойдем. Может здесь какая-то нычка есть, я не знаю Нам все-таки надо 1800 же набрать, да? 1800 монет набрать Уж какие-то монеты валяются А, херушки Херушки а, Я думаю, что все монеты, все, все золото будет находиться в крепости магов Скорее всего потому что там там же всякая библиотека вроде да там написано было ну по карте если ладно так загадка ставьтесь если благая эй загадка ставьтесь Загадка. Я человек-загадка. Так, стопы. Где? Он ходит. Дави мудрости стаясь. Ебти мать, увидел. А их двое. Так, ладно, у меня есть для вас, смотри, что. Лоб. Так минус один. Ага, зелье. Да возьми ты его, бугар ты что тупишь-то? не изменить своей судьбы. Тихо, тихо, тихо, это что, как? А, Он меня какой-то хреню. Ты хрень меня, короче, обвалил. Так. Я Почему идет именно в мою сторону? Он вернулся во тьму. Он вернулся во тьму. Именно. Где ты? Тебе не уйти от неизбежного. Почему именно в мою сторону? на земле чужак Тима не сможет скрыть тебя. Я увижу, так увижу ты как перестикаешь кровью. Бор. Так вот. Он плюнул там в меня, да, опять какую-то хрень. Тебе не скрыться от неизбежного. Он меня не слышит, короче. А -а -а, Бляха. Я думал, он тебя вырубил. Ты сделал. Закрытие. А -а -а. тебе, вот. тебе не я думал, от твоей ты... судьбы. Вот как он меня слышит? Сопротивление, Сопротивление бесполезно. Тьма, тьма не сможет, скрыть. Давай Дабаглой. Мне не удали. Не думать, что тебе удалит. Удав... сознание отлично какие вообще жестят пацаны просто жестят так. и здесь наверх то тогда получается еще выше стрелы с веревкой то маховых стрел целая куча теперь стрелы с веревками пошли а я теперь понял для чего стрела с веревкой лежала ну у меня есть свои стрелы с веревкой, Ну ладно Раздают Значит надо брать Так Что здесь, здесь ничего Там Маховая стрела Входи что-то леха Сюда если Так, ладно. Давай-ка. Так. Запомним, там внизу еще. Проход. Ага. Еще одну стрелу. Деревкой тратим. Погоди, а нахрена? Это что же вот эта вот стена? Это же точно, что там, почва или что это? Ребелка. <смех> Ништяк. Так. А там, смотри, стрела. Бляха, мне кажется, там какая-то ловушка будет по-любому. Ладно, была, не была. Нет, все нормально. Так, это я заберу. Я вас так. Ключ воздуха. Я, ду я почему-то думал, здесь будет талисман. Так, ладно. Воздух. Здесь мы пролезем, да? Воздух. Хорошо. А, ну, собственно, вот я. И. Залез. Через нижнюю. Так, погоди, я сделаю вот так вот. Вот. Так. Забрать. Потом вот так. Потом вниз мне надо, да? Лоп. Леха. Ну ладно. Надо, надо же чем-то жертвовать. Окей, ключ воздуха. Теперь нужно возвращаться а, в башню воздуха. Или по всему. Значит, если а, по такой системе Получается В башне воды мы взяли Ключ от земли Сейчас мы в башне земли взяли Ключ воздуха а, В башне воздуха Мы по-любому возьмем Ключ огня и, и в башне огня будет у нас талисман Логично? Логично Значит так Так тому и быть Или надо выбраться. Или <с> надо выбраться отсюда. В принципе, можно было... А, ну нет. Так, запись. Ну нет, там придется через башню, да, центральную проходить. Там... Из этого. Мы пока туда не спешим, нам пока туда не надо. Ну все, в принципе, я у, у, у выхода. Так, теперь нужно найти башню воздуха. Так, я в башне земли. А, вообще на противоположной, да, получается, башня воздуха. Ладно. Ладно, ладно. Не нужны так это у нас башня огня значит следующая у нас башня воздуха тихо тихо тихо тихо тихо охранник откуда Ничего такого не вижу. у нас еще темница помните да у нас еще место здесь очень много здесь охранить здесь всех забабахал так ну в принципе гадика это что у нас это там нас главный вход а, получается воздух это вот это да башня воздуха здесь ну, идем. вон он. а нет это вода башня воздуха вот он больше похоже, да, как-то на эту, на башню той земли тоже какой-то цвет. Ладно. Башню воздуха. Окей. Тих -тих. Так, водяные стрелы уже кончаются, смотри. Ой, а там что такое лежит? А почему ты их не поднимаешь-то, ну. Че, вырос, что ли, такой высокий стал? Так, ладно. Что это такое? Газовая стрела. Нихрена хрена что-то новое. Газовая стрела Окей, так Так, по верху ходит, по низу по-любому тоже ходит, наверное эй, эй, скажите что-то тебе что-то Выдал Это чужака. чужака. Мы хотим остаться наедине. То, что ты прячешься, говорит о твоей трудности, чужак. Если ты нападешь, ты нападешь, ничего не добьешься, <связь> этим. Остановись, и стой. Я уже напал. <связь> тихо, тихо, тихо. Мы тихо тебя на пути от стыдьбы. Стыдьбы. Так, они пока вдвоем стоят, можно, и короче, используя. Вот так вот сделать леха не ослепил ну как так то Твои земле, чужак. а второй то куда убежал <связывая> леха нет не покатит так а если здесь узел да и сохранился так не прокатит. Банда, Делаем следующее. Оп. Так, у нас маховых стрел тут целая куча. Раз. Uh -huh. Два. Так, надо пострелять, короче, вот. вот так вот, наш кусок кусками. Вот так Понять бы, где ходят. О, о, о, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Там стопэ. я в тени? Я пойду по пути... Так, как ты пойдешь? Не ну, он ходит. Смотри в угол куда-то. Ты не ты пытайся убежать, Я стоишь. Епти, мать, а? Он своего убил, походу. Да тихо ты! Так, так, так, так, так. окей, окей, окей, окей. Он ходит, значит... Он сейчас обойдет сюда, вот так вот пойдет вот здесь. И когда вот он будет там, я, короче, его вердыкну. Так, это тот же, да? А он второй, да? <соцентрический код> а ч... <соцентрический код> да в смысле? Ты чё такой? Здесь, здесь чужой В смысле, о чем такой-то Чутки-то? от ответ покой. Кого здесь нет? Минус один хорошо. Пока можешь. И не, И не думай, думай бежать. Этому чужаку, чужаку не остановить нас. нас. О, она, а, она самонаводящая эта штука. То, себя ты прячешься, говорит о твоей трусости, чужак. Тебе не В смысле? следовало сюда, умрешь. Вечно. с двумя магами не могу справиться, что за дичь? Ну да блюх. У меня есть вечность, я уничтожу тебя. Блех, меня уже бесит он, он просто меня бесит уйти от судьбы так, нахер че сделка газовую стрелу пустил у меня, у меня есть вечность чтобы найти тебя вечность у меня зато нет столько времени и не пытайся убежать да епти, мать, я уже, я уже, лежу. я уже мха здесь накидал, 2. знаешь сколько? И ты меня все равно видишь и слышишь, падла. Как так-то? Асталовиста. Пноу, Дилс. То, Оставь... Оставь... Оставь -то. Оставь -то". Что, что ты прячешься, говорит о от твоей о трусости, чужак. Пол серии с одним этим. Кондюхаемся тут. Он скрылся во тьме. Во все, все, я скрылся, да. Стороне. Вечное, Вечное пламя... пламя. Все отлично. Леха, они такие чуткие, просто жесть. Нахер, пошел. Так, ладно, куда мне? Мне, судя по всему, наверх. Я надеюсь, больше таких запарта не будет. Нет. Это вообще дичь просто. Так, ладно. Лифтера. Ой, бляха, опять такая штука, да? Ну, смотри мост, ой, мост, стул, ой, стол. Пустой, правда. Бляха ходит. А, а здесь свет не вырубить, смотри. Везде свет. Эх, а. Ой, зелье скорости. Так, а куда Как он? Куда? Я же по кругу бегу, да? Куда он делся? Хрен с ним. правильно правильно Только главное не забыть когда будем уходить короче что тут мы не вырубили одного хотя блеха просто убежим и все если на этом засекет так Ну, судя по всему эта платформа она будет сейчас ехать короче вверх Хорошо. Так, это вниз. То вверх, а это вниз. подпрыгиваешь-то? Окей. Так. Мы ищем ключ огня, получается. Опа две платформы, интересно, интересно, ну сейчас в нижнюю сначала зайдем, да, потом в верхнюю. то я так предполагаю, что это опять центральный. центральной башни. Угу. Поэтому нехер сделать. Дверь оставляем, открытый, так, на всякий случай. Вот. И выше полетим. Ну раз этот выход мы нашли короче центральный значит здесь недалеко где-то должна быть ух я oh, сейчас разобьюсь где-то недалеко должна быть это тихо тихо тихо тихо успею нет короче этот ключ ну я предполагаю что ключ будет возможно будет талисман я как это работает может может какой-нибудь там что то у нас а, ну это центральная библиотека, может медальон будет этого капитана. Ну просто если логически подумать, в каждой башне какой-то ключ, значит, ключ огня. У нас только огонь остался, да, в принципе. Ага, какая-то гол головоломка, да, получается? Так, там наверху какие-то он штуки, телескопы. Возможно, что-то с ними сделать надо. А, просто опустить. Допустим. Опа, закрыто. Так, а обычным этим... Так, а у меня же ключи есть, да, какие-то? Раз. Вон, ну чё. да, время ещё. Раз. Так, сразу отмычку. Давай, давай, сразу открывай. Яха успел. Не успел. Так, ладно. Попробуем еще раз. Теперь вот эту золотую квадратную, с квадратным рубцом. От надо вставлять. Так, Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Так, открыл. Отлично. Всё. И пустой ящик полетел. Окей, ключ, ключ огня же, да? Ключ огня. Отлично. Как я мог забыть? Хорошо сохранился и по новой не надо открывать. Тихо-тихо-тихо. Если тихо, тихо. бы еще потолок меня раздавило бы, было бы вообще шикарно. Так, приехали. И теперь просто выбраться надо от светового. Выбраться и идти в башню огня. рисковать прыгать нет И просто сделать вот так смотри можно, можно можно в принципе через центральную хотя баляха не нафиг хотя нафиг центральные мы еще успеем побывать не будем решить, так сказать. Так, где ты там? Ага. Окей. Ну, это последний по вроде как, да? Ага, здесь он гуляет, надо просто пробежать. Если он меня, короче, заметит, надо просто убежать будет. Окей. Ну, давай попробуем. Попробуй возьми, попробуй уничтожить. Возь, сначала догони. Быстрые ноги, пиздели, не боятся, как говорится. давай -ка. А я очень, очень сильно тренировался. Бегать. Можно обратно было бы мог собрать, короче, <смех> и в стрелу обратно запихать. Так, отлично. Окей, отлично. Так, ну, в принципе, у меня видос подошел к концу, друзья. Вот. Э -э давайте уже в следующей серии, короче, мы с вами пойдем к башне огня. Вот. Собственно, я думаю, там будет талисман земли, почему-то, я так предполагаю. Либо очередной какой-то ключ, либо какая-то, не знаю, не знаю, что там. Может, ожерелье? Ну, не знаю, ну, не ожерелье, медальон. Короче, не знаю, посмотрим в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока!